Этот двигатель заводился только после инъекции топлива шприцем в поршневую камеру через свечное отверстие. И работал он только на больших оборотах. Но непонятно как. Дроссельная заслонка карбюратора установлена на 40. 50% в открытом состоянии. И, по всей видимости, отсутствует прокладка между карбюратором и патрубком. На сопрягаемой поверхности потока имеются следы остатков топлива, что говорит о плохой герметичности использовавшегося ранее соединения. Отверстие импульсного канала на цилиндре перекрыто прокладкой, сделанной к тому же из очень тонкой бумаги. Старый отверстие на прокладке для импульсного канала, разорвано по краям. А это напоминает опять же, о плохой герметичности использовавшегося соединения. Какие мысли овладевали тем, кто собирал двигатели этой бензокосы? Но это делал человек, механизатор широкого профиля, заслуженный работник в своей организации – к тому же имеющие техническое образование. Сорванная резьба в этом месте, опять же укажет нам на очень слабую плотность соединения патрубка с цилиндром. Подтверждение тому следы масла на прокладке. По отпечаткам поверхностей, из прокладочной бумаги, подготовим прокладки. Отверстия для импульсного канала в прокладке должны быть немного больше самого отверстии. После установки прокладки, ни одно отверстие не может быть смещено. А вот и сам источник конечной остановки. Двигатель работал на больших оборотах. От перегрева, оба поршневых кольца лопнули. Тут и сальник, со стороны маховика похоже дал о себе знать. Используем донорскую поршневую от свеженького пришельца. Придерживая рукой цилиндр, прокручиваем вал, чтобы убедиться, что кольца сели на место, и нет заеданий при движении поршня. Только потом, закрепляем цилиндр картера у самого двигателя. Карбюратор по трубку фиксируем равномерной затяжкой, крепежными болтами. Термопрокладку между выпускным коллектором и глушителем полностью распрямляем. Так лучше охлаждается цилиндр обдувом от вентилятора маховика. Запуск должен быть примерно такой.